Приятного просмотра, значит, что я понаделал? Вот тут много чего понаделал. Самое главное, вот это сделал. Разобрал шкаф? Нет, нанял админа все, он сейчас заменяет, да, уже нормально. Ну, сейчас за неделю его еще вести по-нормальному. но я прошю неделю нанял и вводил. В принципе, они уже готовы, девчонки, стажировку прошли. Вот. А сейчас получается, ну как неделя пристального внимания, там где-то помочь, подсказать, страховать и так далее. И да, задача решена. Еще параллельно, что хорошо, да, там разобрался уже в работе админа. Пока сам работал, да? Да. Инструкции создал, где-то улучшили все, всю работу. И, ну и в целом, так нормально же, ввалил в эту задачу энергии и времени. Uh -huh. Ну, сам же так... Сейчас свободен стал более-менее? Ну, пока еще не ощутил. Я же еще вводил. Да. Сходи в парк. <связь> в, понедельник. в понедельник. Подожди, сейчас еще на нормально склад передать. Все посчитать. Да. Ну, то есть, нормально передачу сделать. И это. И ура! С утра можно на тренировки будет ходить. Да. <связь> так, а что получается, у тебя 45 незавершенных дел только осталось? Ты протянул там список? Нет, нет, вот меньше. Да, вот. два объединки. А заполнять факт каждое утро, это что такое? Это вот система учета, да? Получается? Да, я делал, ну, собственно, я это делал, продолжаю делать. Но, ну, снова дальше делать, пока что. Пока не передал. Это функционал твой получается. Сейчас это да, получается функционал. Угу. Так, ну давай смотри по незавершенкам, тогда давай выделим тоже еще, допустим, штуки три-четыре. Mm -hmm. Так, вот это от парала необходимость. Че, удаляем? Нет, пиши статус, отказ просто. Угу. Отказ и туда ниже тоже переводи, у которых готовы. То есть, если ты отказываешься от нее, то это, в принципе, тоже, ну, как бы, хорошо. То есть, она же у тебя в мозгу больше нет, не изудит. Угу. Mm -hmm. Так, поехали. Ну вот это. Ну, выделяй каким-нибудь. Там, там, сейчас, я как думаю, на каких-то агрегаторах, допустим, если вот так вот это сделать. Вот так вот если это сделать, то вот это я буду делать. Да, ну делегировать, ну понятно, да? Ну да, все равно, чтобы было сделано. Что закупить мобильное приложение? Это для, ну, для клиентов, для записи. Это попозже. Ну, Прям а попозже. Нас, кстати, или что? А? Сколько она стоит? Оно недорого стоит, тысяч двадцать где-то. но это при там в том сервисе, в медицинской системе, в которой я работаю, где сейчас расписание веду, uh -huh. у них есть возможность сделать прикольное приложение, чтобы у клиента был личный кабинет, он там видел то, что он делает, ему там на можно, пуши было слать, uh -huh. -то записываться. То есть оно стоит недорого, и они прикольно развиваются в этом. Но это как бы не знаешь, такое это не манимейкинг не манимейк сейчас. Ну да. данный момент. То есть я его просто знаю, что это надо сделать. Ну вот пока тут. Вот, получается, вот поправить это на да. На можно. А? Ну, поправить картинки на сайте, я думаю, недолго будет у тебя времени. Сейчас, поправить описание в онлайн-записи, вот это надо сделать. Это прикольная задача. Поправить картинки на сайте. Не совсем понимаю, пока что я там хочу сделать. Ну, Но... пойми быстро и поправь все, чтобы она у тебя в голове не была. Это, это же как сорняк. Поле у на сайте. Вот, вот это тоже, да. Это сюда же. Разместить фото-эстетисты, это сделано, кстати. Вот. Мимоходом. Так, сделать абонемент iClients. Вот это надо делать обязательно. Я уже начал делать. Чуть-чуть не доделал. Вот это обязательно сделать Прямо для передачи. Посчитать склад, нести его в программу, это прям обязаловало. Так, оплатить. Вот это, значит, нужно доделать. Вот это нужно доделать. Короче, хватит. Ну, 9 уже. Ну вот так вот получается, да? Ну да, да. вот эти делай просто, и все, у тебя, ну, как бы, их, ну, 35, дали, сколько у тебя там, 32 получилось, а, а, -а, -а. ты считай, 9 сразу бомбоняешь. Да, ну смотри, вот такая незавершенка, как вести правильно админа в работу, это тоже остается еще, то есть мне нужно там инструкции доделать, ряд инструкций. А где ты ведь? Ну, это твое, как бы, ну, ты по-любому сделаешь. Ну да, да. Тоже... тебе, и ты по-любому будешь к тебе приставать. А -а -а работает. Mm -hmm. Ну и все, как бы это. но ну, оставь 9 штук нормально, чтобы ты их, ну бахнул да и все, они такие, ну как бы легкие. Ну давай хорошо. Вот давай что там по функционалу посмотрим. Так, okay. ага. Ага. так ну получается вот это. Админа обрабатывать заявки новых клиентов это да остается пока еще тут не столько даже как обрабатывать как обрабатывать и получается понять понять схему работы менеджеров там не просто обрабатывать а так чтобы было понятно что я потом дальше передам То есть, вот это нанято так, это значит дальше э, вести работу, э, там вся, да, там инструкции и тому подобное. Mm -hmm. так, это я продолжаю делать. Ну, я делал и продолжаю, да? Так, подожди, вот желтенько ты хотел отдать Максиму. Мы пока занимались наймом. Им, вот, э, да? Да, пока занимались наймом. И сейчас вот я сейчас дойду до этого. Посмотрим, что будем делать. Потому что там сейчас мы наняли, получается, двух специалистов еще за эту неделю, за, за две недели там наняли, нашли, наняли, сейчас обучаем. Задача сейчас загрузить их работой для того, чтобы у нас живот где, да, основная задача. Вот они, да, задачи-то идут, основные для того, чтобы идти дальше. То есть это дополнительный персонал здесь. И сейчас задача загрузить его работы. Есть гипотеза, по которой я делаю суперинтересное супер предложение по цене для клиентов. На понятную процедуру делаю прям супер скидку. То есть у меня стоило тысячи рублей там, пилинг, я его делаю за полторы uh -huh. и начинаю пиарить. И вот вчера пост разместил уже в инсте, идут обращения. И uh -huh. люди записываются, посмотрим, как они дальше будут доходить, как они будут там что-то докупать и так далее. Но в целом пока гипотеза в эту сторону двигается. Uh -huh. И получается, что сейчас на следующей неделе нужно сделать что? Нужно, во-первых, замерить конверсию, насколько из записи визит, да какая конверсия, насколько из визитов дополнительной продажи конверсия идет. А -а и нужно не нанять людей сейчас на обработку этого потока, потому что... Иначе у меня менеджер на ресепшн не может ничем другим заниматься, только их обрабатывать. Uh -huh. То есть, и получается, сейчас на следующей неделе задача основная. Да, там, ну, да, менеджера да. нанять, получается. и колл-центр. Да -да, даже не менеджера, а кол ну, как бы сотрудников колл-центра. Ну, так, на телефон. Uh -huh. вот, нужно двух или даже четырех вывести. Так ты можешь телефон вообще колл-центра подключить да и все какой нибудь Вот это, кстати, идея. Подключить к колл-центру... Они уже сейчас за минуты будут деньги брать. Ну, то есть, поговорили минуту, там, допустим, 50 рублей у тебя ушло, или там 100 рублей даже. А если Это ты 4-х да, посадишь. Потому что та, задача очень простая, просто позвонить, типа продать э, запись, ну, которую человек и так уже хочет, да? Ему там только надо время выбрать, Заяв, да? заформить заявку, ну, ты их можешь подключать, я получается, к системе. На самом деле, а зачем мне вообще в штаты брать таких людей? Действительно, я, я же могу сделать удаленно. Ты можешь им отдать эту панельку твою, чтобы они смотрели, ну, где у тебя записи, например, и в свободное втыкали, да и все. Да, ну правила понятны им разработать, понятно, что… Они тебе помогут, это если в колл-центр будешь обращаться, то они тебе помогут, и у них там скрипты, все они как бы… Нет, нет, я имею в виду правила работы с расписанием своим, ну то есть куда можно записывать, куда нельзя, там какие квоты и так далее. То есть кому. Ну, вот эти вот, ну это просто. На самом деле, слушай. Кол-центра, а не то прикинь, 4 человека, ну это же вообще дофига дело. Конечно, нафиг они нужны. Слушай, кол-центр, да. Кол-центр, да. Сделай заявки там в 4 колл центра например, и ну, с ними там. Огонь, 4 кол-центра. Нет, заявки сделай, а это, ну, поговори с ним там. Скажи, мне надо, чтобы они делали расписание, спросили там то-то, то-то. Пустить их в работу, распределить трафик одному сюда, одному сюда, посмотреть, где лучше получается, с кем да лучше. нет, один забьет на тебя по-любому, то есть не перезвонит там, например, второй там а, скажет, нет, мы не будем расписание там делать, ну, как бы. Не-не, ну. я понял, как выбор, нет, я понял, что воронку создать на обращение, на входящие, ну, то есть заявки там понаставлять Потом да. по наставлять всем. Да, вот это выяснить, с кем неудобно взаимодействовать, кто там проактивный и так далее, да, там сам ну, да. И выбрать двух. Два колл-центра выбрать и распределить заявки одному. А пошли выбрать, не парься. как бы в один закинь, и все там. Ну а что там, как вас зовут, там, вот смотрите, есть время удобное, там, и все. Я просто вычитаю думаю в два, потому что у одного лучше получится, у второго хуже, ну по взаимодействию. У меня будет как бы... Ну, может быть, ну хотя, что там, продажи же. То есть, я хочу кроссовки, так, ладно, мы вам дадим кроссовки. Куда отправить там? Все, как бы. То есть там же ничего такого не будет. Я как это вообще, нахера я выдумывал менеджера Ну здесь. ты усложняешь, скажи <смех> себе. Смотри, а ты можешь да. вот еще пока вот эту всю тему делаешь, вот желтая на Максима закинуть все равно? То есть менеджер ищи, там адми, админу передавать там колл-центр подключай, а вот на менеджера, ой, на Максима вот эту вот желтую хрень выкинуть? Давай посмотрим, что здесь. Ежедневное корректное введение ДДС с учетом движения ТМЦ. Вот это надо делать. Так, подсчет воронки продажной марки ежедневно, еженедельно. Это надо делать. Факт, так, по причем параметрам и суперлиста. Нести данные по учету, по складу, поставщикам сотрудников сотрудникам, по среде Саши. Да, настроить учет по приходу расхода препаратов. Посчитать вклад, его в программу, в микрофтик, в карты. Ну, слушай, знаешь, что у меня здесь парит? Вот mm -hmm. в, этом во всем. в том, что я задачу не смогу правильно поставить, то есть я в ней не разбираюсь еще. То есть мне, знаешь, как бы такая есть штука в голове. Может, быть, вы... это мое огр... убеждение может быть ограничивающее. Что типа, ну, как бы, что мне самому надо сначала разобраться в этом. Ну, какую конкретно задачу? Ну, допустим, вот, внедрить техкарты на корректное списание препаратов, да, то есть, вот он их сделает, но мне все равно нужно будет их перепроверить, типа, правильно он их сделал. А если ты сделаешь, покажи мне все. Но согласись, что у тебя нету ничего, или он тебе приходит приносит какой-то материал уже там, что ты там что-нибудь галочка, что-то зачеркнешь, что-то пометки сделаешь, а дашь ему обратно. Это ну, быстрее сделать, чем самому там с нуля. Посчитать склад, несли его в программу учета. Но. Да. Скай да. Это да? В понедельник прям. Все просто... вот параллельно процессы скажи. Да. Вот смотри, там допустим, Макс, у тебя там раз, два, три. 6 задач, короче, тебе нужно сделать. Сделаешь, можно ему даже премию пообещать. Допустим, если ты сделаешь там до конца, там, я не знаю, за две недели, например. Скажи, я тебе буду помогать, конечно. Это он уже ведет, смотри, вести план факт. У меня вот так вот он ведется пока что в таком формате в сиром. Ну, ты передал уже это, получается? Да, нет? вот уже, смотри, вот он меня ведет их. Ну, все, переводи тогда эту штуку. Ну, то есть то, что ты передал, ну, как бы опускай чтобы она тебе не беспокоила в этом? Смотри, давай сверим, что у меня получается сейчас по факту. Средний чек, средний чек, средний чек, да? У и статист косметолог. А мы ставили с тобой, получается, сколько? Где это было? Финамодель про тоже это все было. Да, мы ставили план, по-моему, вот здесь, да? Да. Надо сделать средний чек 17,030, он у меня 19. Вот здесь хромает, то есть здесь 160 нужно было сделать продаж, а у меня получается сейчас их всего 44, вот видишь, да? Ну да. А второй? Второй... У тебя же второй будет человек поэтому или нет? Да, да, сейчас появится, ну сейчас вводим в работу. Вот. Средний чек здесь 70, ну 7 тысяч. У меня, получается, выше он 8, тут 21, тут я половину плана, получается, сделал. А, раз... нет, не-не-не, 60 тут вот было. Но больше, чем в предыдущем месяце, по крайней мере, уже. Ну да. вот. Смотри, мы сейчас, когда все это внедряем, ты можешь упасть по показателям. То есть это нормально пока. Ну, то есть систему строишь, по показателям можешь упасть. То есть она как бы, ну, вот у тебя показатели, не раз могут упасть, и потом тук-тук-тук-тук-тук, как бы, ну, начать расти, ну, падение возможно, так что ты не переживай. Если что. То есть когда систему строишь, они же все равно как бы хуже тебя, да, там где работают условно. Но потом mm -hmm. они начинают учиться и как бы начинают стрелять. Да, я понял тебя. Ну смотри, да, вот это надо разобраться, с этим передать. То есть это он начал вести уже. Ну то и все есть... тогда, ну как бы проверяй mm -hmm. просто эту штуку, да и да. все. проконтролить правильно, ну то есть проверить, что это правильно. Проверить, что правильно делать, что не смотрел. Посчет воронки продаж, затраты на маркетинг, это надо организовать ежедневное корректное ведение в ДДС с учетом движения ТМЦ. Вот это пока, наверное, я не буду передавать, потому что пока это непонятно. Тогда баланс по рекламным кампаниям пускай ведет. Да, пока вот пока вот это вот взяли. Ну вот, еще 30-е, посмотри, тоже хрень это. Ну, то есть не то чтобы хрень, а ну, как бы он справится с Ну, знаешь, здесь я пока сам. Мне, у, меня, ну, что это... у меня один кабинет, два кабинета. Мне просто день, ну как бы. А ты что не передал уже из функционала? Ну конечно, ниже ничего. Ну короче, вещи, ну как бы передаешь, но как бы тебе надо передавать стопудово. Видишь, у тебя очень много вот этих всего. Ну, да, ну смотри, до этого он у меня сейчас всю неделю занимался тем, то что назначал встречи с врачами и с Ну то есть прям вообще только этим занимался. Плюс занимался еще Yeah. Смотри, это, я тебе, знаешь, этот, есть фильм в Мирный воин, там есть такая штука, это прошлое, отбрось его. там 6. А, кто то мне сказал? Ну, типа, борьба за прошлое не имеет смысла. Ну, как бы, ну, молодец, ну, что теперь, давай, ну, новая неделя уже идет, там, новый месяц там. вот это сейчас сделай, да и все. Ну, ты пойми, что у тебя сейчас. Ты что-то передаешь, да, там, ну, нанимаешь там сейчас с администратором, менеджерами, у тебя время больше появится. где там доделаешь картинки, в а агрегаторы там какие-то закинешь там свой сайт, да, там. А, ну, то есть, как бы, а ты то сделаешь. А пока ты засадишь. да, я это, следил, кстати, за собой такую штуку, что я вот пока был занят адми администраторами, да, то есть, всей админской работой, плюс наймом, их обучением, ну, то есть, мне чем-то понятным. Мне было как бы по кайфу, ну, внутренне, то есть, да, я уставал, конечно, как, как собака, но чисто психологически было кайфово, потому что было, а, понятно, что делать, и, б, ну, как бы, такое, знаешь, удовлетворение от, от сделанной работы, ну, я же не пашу. Но ну, смотри, тут еще, знаешь, я наперед могу, ну, забить, ну, заглянуть, потому что, ну, я уже такие проводил, а, ну, эмоционально потом ты выдохнешься, короче, тебе прям, ну, вроде все нормально, да, там, а ты будешь как будто вообще, там, знаешь, ну, прям дно такое эмоциональное. И второй момент, тебе, ну, как бы, будут постоянно, то есть они там косячить там или что-то неправильно делать, то есть тебе будет охота, ну, как бы опять ну, сорваться, короче, как алкашу, знаешь, в рутину эту. Вот, и в этот момент главное, ну, не, ну, не уйти туда обратно, в общем. То есть вот здесь вот так это функционал так подожди что то я запутался чуть-чуть ну давай-ка колл-центры ну, смотри на ну можешь, ну, можешь смотри как хочешь там то есть тут нет такого строгого алгоритма там типа заходи в незавершенки, ставь там ну, найти колл-центр там на входящие звонки или в задачи. можешь в куда вот куда тебе сердце подсказывает в вот, правда, запихнуть А, а, нанять полцентр и передать ему обработку заявок полторы тысячи сил. Вот так вот. И получается это первая, и вторая была задача. Это жахнуть ну вот, типа так. Хотя, подожди, это, наверное, еще. Сначала это надо найти, передать, посмотреть, как это будет работать на каком-то объеме. Да, смотри, вот про трафик он у тебя будет щупаться, ну, неделю там, например, что ты сейчас сразу его сделаешь, и у тебя посыпалось, как бы, э, ну, там реклама откручивается, там, ну, то есть ты закинешь деньги, и оно как бы у тебя это... Поэтому, ну, я бы тебе рекомендовал сразу это сделать. Но на крайний случай, если у тебя будет там дохрена звонков, ну, блин, что, а второго администратора вызовешь, скажешь, давай, помогай там, или еще чего-нибудь. Ну, то есть ты справишься с задачей. Mm -hmm. Ну, и это ближе к нас к цели приведет, и потом, если ты устанешь от этого всего, ты, ты, ты стопудово найдешь колл-центр, который, ну, это будет делать. Так, ну, смотри, вот эта задача готова. Ну, вот туда вниз перелистывай. Видишь, ты уже 5 штук взял. Потом здесь тоже было дофига, чего готово. Вот это готово. Это готово. Усилить раздачи сертификата. Вот это вообще хорошо стрельнуло задача. Ну, И... там есть моя доля, ты мне так скажешь? Тут э -э больше доля трекера. Ну, так вот по потому что мы с ней там еще в понедельник, по понедельникам качаем именно маркетинг с продажами. Она именно ну, нашла эту тематику, чтобы раздавать постоянным клиентам подарочные сертификаты для друзей. И у меня прям вот на прошлой неделе прям вот обращение, я вижу там, записываются. И это, получается, те клиенты, которые по максимуму лояльны ко мне. Mm -hmm. Один новый клиент, мы когда-то считали, он не стоит 18 тысяч рублей, а тут я его получаю за 5 лояльного. Mm -hmm. Ну, как бы вообще хорошая тема. Можно ее дальше качать. Это прям вообще сильная задача. Ну, вот. Да. А, да, а, Получается, line. вот это было сделано. А вот это нужно сейчас. Это шляпа задачи, ее можно убрать вообще отсюда. Не сработало. Мы ее не делали. Так, вот это вот, да. Это надо будет прям сделать на этой неделе. Доделать. Вот это. Тут даже она. Э, вот это бестолковая задача. Не так знаю, что с ним делать. Вот это вот, блин, не знаю, как к этому подступиться. С какой стороны что-то я да, хожу вокруг. Но вот это сделано. результат особо не дало. Это сделано тоже. Так себе история получилась. Да ты видишь, главное, что это еще из головы с твоей ну, вылетело. 7 постов в Инстаграм по темам. Но вот сегодня сделаю седьмой. Сделано новые темы, на. Сделать 14 сторис, это не сделано. Хотя нет, почему не сделано? Сделано. Сделано, сделано. Да, это пока я сам все делаю. Так, 300 дозвонов постов на каждый оффер. Это сделано частично. Ну, как а что ты я удалил? Ну, ладно. Мы как бы по ней и нашли эту тематику, в принципе, да. Ну, то есть вот, ты, ты что-то сделал, удаляешь, а потом мы с тобой как будем анализировать, из-за чего там типа у нас, ну, все хорошо стало. Вот, вот это прям сделано точно. Ты такой работоспособный, короче, парень. У меня вариантов нету. Так, вот это почти что сделано, чуть-чуть осталось. Ну верх заделаем. Почти что. Так, вот это отпала задача. Ну, ты можешь написать статус отказ тоже, но ну, не удалять, чтобы, ну, чтобы она у тебя висела, что ты, ну, принял решение от нее отказаться, чтобы если что, там да. она у тебя еще раз в голове выскользнет, ты такой, ну, ты от нее отказался просто и все. Вот это сделано, но это надо еще и продолжать будет. Там нужно будет найти тему. Как это, как это усилить, потому что начали делать, получили где-то результат даже. Но пока такой неуправляемый. Не, не это не сделали. Это сделали. Так, это сделали. Так, получается, что вот это сейчас. Так, у меня завтра будет с трекером созвон, соответственно, я с ним там накидаю задачи по маркетингу. Сейчас мы с тобой продажи накидаем. Да. Сколько, сколько этих задач надо, в общем. Нет, только ты переименовывают. Прод... Ну ладно, продажи пофиг, пускай тоже 7 плюс 11 18. А этих что, не нанял ты еще? Нанял. Переводи в готовое, что ты их нафига сюда. Ты можешь строками приносить сразу. Вот, и медицину тогда удали тоже. Ну, пока оставлю, тут уже задачи будут какие-то. Ну, ты уже будешь их писать как бы, в одну кучу, потому что их не так много уже остается. Ну, вообще не делить, да? Деление такое, так себе. Ну, да, да, потом вообще все в незавершенке уйдет. Ну, останется функционал незавершенки тупо. Что ты делаешь, ну, как бы, задачи, и все. Вот, видишь, раз их 18 штук. Ну, и маркетинг тоже можешь грохнуть. Да. Uh, yeah. Вот, и сейчас еще ну, пронумерую и выполнено. Ну, видишь, у тебя выполнено больше, чем тебе осталось. Поздравляю, у тебя экватор. Uh -huh. То есть уже идет на убыль. Добавляться, скорее всего, ты, ну, как бы будет меньше, чем ты уже сделал. Ну да, да, сейчас уже запахло весной. Ну, и тебе такую же штуку надо функционале. У тебя самая жопа, если по-русски, в То есть тут ты как бы нормально в незавершенках нормально, а функционалу ты как-то почему-то не очень передаешь. Хотя функционал, они у тебя повторяются, эти задачи. Ну, то есть это, ну, как бы одно и то же из раза в раз. Ну, задачу по функционалу ты там, я не знаю, сто раз ее как бы как незавершенку решишь. Ну, посмотри, по чтобы правильно передать, Функционал, да, то есть я так думаю, что мне надо сделать э, понятную инструкцию персонала, понять, кому я его передаю, нанять нового или, или текущего. И ну, передать, и про контроль. То есть я вот… Да, по... точно должна появиться. Да, то есть я пока работал там за админа и так далее, ну где-то я может, быть это оттягивать эту задачу, я с тобой согласен, потому что я это не особо умею делать. Ну, и смотри, тут еще знаешь почему? Потому что, ну, как бы ты… Это, ну, это психологически, короче, тяжело тебе. Mm -hmm. Что, типа, вот ты все передашь, и что, ты будешь бесполезной амебой, которая ничего не делает, и грустно, в общем. Ну, это да, и знаешь, еще какая штука есть? Что, типа, ну, это, эти задачи понятны, как делать. Я их делаю, я там красавчик, что я их так героически там выполняю. А когда, то есть, там будут задачи другого порядка, и в которых... А, не будет задачи подругой, вообще будет. Непонятно, чем не делать там с ними, да, то есть непонятно, справлюсь я а, с ними. Сейчас Нет значит, никаких. Ну, то есть, у тебя получится такая система плюс-минус, там, без, без твоего внимания, участия, да? там. Смотри, чисто мозгами я как бы хочу этого, ну, а психологически... вот я сказал, у меня внутри вол... волнение проскочило. Я так отследил вот. сейчас, знаешь, такое. Да, и потом эмоции у тебя, короче, выжмутся из этого волнения все. Тебе будет хреново просто. Но этот момент надо продавить, то есть, раз. Ну, короче, если ты его продаешь там чуть-чуть поживешь в таком состоянии, потом ты уже обратно не сможешь, короче, там, стать за прилавок, там, я не знаю, там, звонить, там. Ну, то есть ты уже как бы более… Как... У меня была такая тема, что я а, нанимал себе исполнительного и, и ну, кайфовал, как говорится, я там в клинике появлялся. Но недолго, да? Это было где-то полгода. Такой, такой картины, пока все не ебнулось. Там это знаешь, из какой серии? Типа, придет спаситель, и типа ты там будешь это кайфовать, да, там да. вот. А если вот сейчас получается, вот ты вычистишь сам все дела, ты вычистишь функционал, ты более менее структуру ну, назначишь, ты сделаешь точки контроля. Вот фин-учет, да. Там ты будешь понимать, что бабки есть, да. Там они зарабатываются, все хорошо. То есть, что ты раз, допустим, там кайфуешь, зашел, точки контроля посмотрел там совещание, допустим, с исполнительным провел, ну, то есть, и, ну, там, или уволил его нахрен, потому что какая-то фигня началась, но ты это заметишь сразу, вот, а не так, что... Да, там, да, вот... я вот это хочу, вот это вот мне прям будет вообще классно. Да, мы сейчас это выстраиваем, то есть, история... А, что... стоп, смотри, задача, знаешь, какая еще здесь? Очень, очень такая важная. Админов-то наняли, это как бы это хорошо, и сейчас здесь надо организовать работу, ну, то есть, контроль качества нужно поставить, в камеру, чтобы полило, как работает администратор, как работает менеджер. И по чек-листу, по чек-листу а отмечать... Как его кам ну, установить, камеру, по сути. Нет, камера стоит, надо посадить этого. Контроль качества посадить за камеру. дать ему понятный чек-лист, по которому трекать. Чтобы трекало отчитывалось. Ну, да. ну, то есть, чтобы ты понимал, да, что там у меня, что, у меня администратор работает качественно, потому что возникали, знаешь, какие там ситуации, вот вчера возникло, что там клиент давно не ходил, давно не ходил, да, там уже сами позвонили, типа, что ты не приходишь, он говорит, да ну вас нахрен, типа. О, у, вас такие адми... у вас такие админы чмошные, типа, знаешь, uh -huh. придешь к ним, они тут с кислой рожей, там, дают грязные стаканы, ну, знаешь, такая вот штука, а мы этого не знали даже. Круто. Это можно контролировать, согласен. Вот. И поэтому вот э, каким-то таким вот образом, что постоянно штамп же не будешь струсить, а ну да. было. Так, ну тут смотри, как бы идем, вот по эмоциям ты провалишься стопудово, готовься как бы к этому. Желательно, как ты по эмоциям провалишься, чтобы ты куда-нибудь в парк там сходил, я не знаю, с женой там что-нибудь, ну куда-нибудь тусанул там. Может быть съездил там на пару дней куда-нибудь, вот. Они будут, короче, у тебя ну, эмоции приседать, в общем. Как только ближе ты будешь под, ну, подбираться, то, что вот функционал твой любимый вот этот будет у тебя. Давай по функционалу сейчас задача основная, только вот эта вот передача за неделю. Начну вот эту передачу. А, да, да. Вот, и вот эту вот передачу. Ну и плюс админа, да, тоже. Ну, админа, менеджера. Менеджер еще же. Менеджер пока это, пока мне непонятно, что передавать. Потому что я пока сам его обрабатываю, значит, не с, той, не с той точки зрения, что мне это нравится, а мне, я хочу найти э, схему, по которой клиент, стан, ну, как бы потенциальный клиент становится реальным клиентом. То есть, как это вообще двигается? В общем, просто возьми себе менеджера-помощника, что ли, чтобы он, если что, слушал, как ты говоришь. На какой-то звонок отвечал. Ну то есть чтобы он при тебе это просто. Нанять, я бы тут с тобой согласен, что нанять менеджера на 52 2 на новых клиентов, которые будут работать, и я с ним буду как бы настраивать эту работу. Вот это я с тобой очень согласен. Да что -то что -то писать разговоры же с ним еще. Потом а, тоже же да, да, качество, да. будет там их перепечатывать или там поздоровался, не поздоровался, отмечать. Вот это прям да, прям просто... То -то, что я делал, потому что, ну, короче, ты устанешь, что скоро. Я тебе предупреж... тебе предупредил. надо, чтобы хоть кто-то там криво-косо все равно с клиентами общался. Желательно, чтобы ты сейчас уже подучивал его. Да, да, да, да, да. Он бы там взял, да, но ты бы там прослушал, что он там ответил, да, там ему. Раз его скорректировал, раз обучил, раз какую-то там инструкцию поднаписал. Да-да-да-да-да-да-да. Топ-10 да, да, да, да, да, да, да, да, вопросов, топ-10 ответов, там, ну какую-то такую штуку уже как бы с ним начал. Потом раз его на денек оставил, пришел, потом послушал его звонки. Ну, короче, вот какой-то процесс такой легкий для себя, но все равно начинаю уже. Ну, вот эти вот задачи, получается, какая то у нас неделя будет? 21-28, да? <реклёвый> ну, да-да. Потому что, ну, как бы у тебя функционал... А, задач 20, да, получается, функционал там еще. Так, ну вот это еще получается. Вот это, вот это, вот это по-любому. Ну это ладно, это так пока так, так делать. Вот это вот по-любому оно начало работать, нужно понятно, инструкцию здесь внедрить. Угу. Ну вот. Так, а что покажи, то есть ладно, с этим разобрались, там, без меня уже там бахнешь. Смотри, 20 задач сделал, круто же. Это твой прогресс бар. Да, так, это есть это есть. Вот здесь вот непонятно а Вот здесь вот мусор прям вообще. Пойми мусор почему, потому что у тебя мозг сопротивляется Передай сначала хотя бы что-то супер простое Не знаю, вот модерировать директом Вот это, ну чтобы у тебя прогресс бар уже пошел ну, Вот это нифига не простое Это прям вот нифига Ну самое простое, что можно передать Ну вот давай я с этого начну вот с давай, этого, давай. чтобы у тебя хотя бы что-то было передано и вот это получается. Все уже, чтобы начало работать вот это. Вот ну, да. А это получается тоже, это надо на ОКК передать. Вот. Ну слушай, звонки менеджеров тоже ОКК. Ну как бы ты, ну пока, то что. Пока нет, пока нет. Смотри, ты можешь передать это на ОКК, но сам то ты тоже можешь слушать параллельно. Я, я понимаю, да, но там сейчас мне это надо отдельного какана нанимать. У меня есть один сейчас, который его с менеджерами справится, ой, с, с админами справится, с ресепшеном. Слушать там что-то еще сейчас пока вот, ну, пока нет. Давай на следующую неделю. Ну, ладно, как скажешь. Вот это Макс тоже. Вот это обязал его передать. Короче, функционал долби, потому что они повторяются, эти задачи у тебя. То есть ты один раз передал, и ты, по сути, 100 незавершенных решил сразу. Потому что они же у тебя и периодичность имеют. И у тебя больше времени появятся там на завершёнке и на задачи, которые деньги приносят. Попробуем. Вот это нет, это я пока сам подумал. Там не получается. Что... Ну, окей, окей. Пиши пока сам там, типа. Привет, -то. Ну, передай то, что вот, ну, желтым отметил, все, остальное, все, ничего не отмечает. Так, покажи мне учет, что ты там делаешь? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас покажу. Так, это же здесь есть, это же готово, правильно? Но ну, это даже не передано, это просто готово. Это не функционал был, это... Как это назвать? Как это назвать? Ну, с с все, и зеленым цветом отметил. Ну, ну все это функционал. Ты же на месте администратора сейчас не работаешь. Ну да, да, да, да, да. Ну да. Ну все. Да, вот по желтому прям бахай. Чтобы у нас в трех направлениях: и в задачах, и в функционале, и в незавершенке. Можешь еще посидеть под на, по, на незавершенке подумать. Возможно, у тебя что-то еще добавится. Угу. Да, 16 незавершенных дел уже бахнул. Угу. Так, учет, сейчас покажу учет Так, вот Все, у тебя там балансы сходятся на каждый да, день? Да, да, да, да, все корректно сейчас Ну давай тогда отчет прям я просто вот, Все ситуация. нормально И что тебе показывает Это сейчас здесь? Все нормально, здесь все вот учитывается Вот баланс у тебя сходится, да, 6 тысяч рублей Дебиторки 2 миллиона Вот это надо, давай убрать надо это откуда так, Зайди это в планирование, удали и все Это где это? Вот а, они Я до планирования еще доберусь тогда, ладно Ага, ну и прибыль давай посмотрим, сколько ты заработал по месяцу. Еще смотри, у тебя прибыль факт получается, ты даты начисления используешь, если, допустим, зарплату там отдаешь другой месяц. Да, ну вот. только зарплату сейчас использую пока. Вот, тогда чуть выше ли сни, получается, у тебя прибыль сейчас по фактической дате, а ты можешь по, по начисленному. Да, построить отчет. Угу. Вот, ну ничего не изменилось, видимо, ты это... Да, ничего не изменилось. Вот а, нет, изменилось, да. Видишь, ты заработал 370, забрал 370, у тебя осталось, ну, как бы, ну, вот как я бы... еще зарплату не начислил за октябрь. Ну, ты... и октябрь еще не закончился. Ну, да. Ну, то есть ты не тыришь у себя из бизнеса, как бы, ну, так сказать, это... Дыры залатываешь, новые не пробиваешь. Ну, тут, кстати, это спорный момент, потому что тут не учитывается еще момент по расходу препаратов, это нужно будет сделать, по начислению зарплаты это нужно будет сделать. Это вот следующий. Подожди, препар... ну, в следующем. А подожди, а ты препараты сейчас закупаешь, ты как их ну, пишешь? Я сейчас просто по факту заношу. То есть я закупил ну. а, и слышу расход, что я их закупил. А, а, то, а то вот перевод как делался да, на склад? Как мы с тобой обсуждали, это что отдельный склад, через склад. Я пока это не сделал еще. Пока задача была научиться ну, каждый день заносить. Вот сейчас, да, задача. Каждый день заносить расход. Сейчас mm -hmm. следующая задача следующей неделе это поручить администратору заполнять э, расход по кассе в кассе, ну, в программе. Я понял. Но следующая задача будет это передать ведение ДДС, ну, либо бухгалтеру, либо ассистенту. Ну, ассистенту. Ну, да, наверное. Ну, я тебе по опыту просто бухгалтер с управленческим учетом не дружит, То есть она с бухгалтерским дружит, они очень похожи внешне друг на друга, но это разные вещи. Ну, возможно, ассистенту, да, то есть передачу, он уже заносил данные все сюда. Правильно разносил там склад, не склад, и к этому подведет вот эта задача, которая вот здесь называется. Где она? Вот она. Да, вот. Вот к этому подойдет. Потом сюда правильно занести кредиторку, дебиторку э вовремя начисления зарплаты. И тогда то вот здесь будет уже вестись, И тогда вот здесь будет показываться корректная цифра. У тебя дебиторки же нету. Ну, кредиторку. Дебиторка. Нет, ну, у меня, да, нет, нет. Да. Кредиторка. Поставщиков, тоже. да, то, что тебе поставщик перевел на склад. Ну, вот видео посмотри прям, как у Саша. Да, как но под... это я давай за... Не знаю, ну на этой неделе. Может быть, поразбираюсь, Но на следующей точке уже будет пора. Я понял. Так, ну смотри, Серег, как тебе вообще? То есть, тут э, как ты сказать, ну, вот эти инструменты получаются. Тут мы, по сути, э, финмодель, потом функционал, задачи и незавершенки, и плюс еще прибиваем это все управленческим учетом. Вот, ну, как бы было, стало. Мы с тобой сколько уже там? Третью неделю. Сколько мы с тобой дружим уже? В нашем нелегком деле три недели, да? да? Ну вот, мы получается с начала октября начали, да? И вот, ну, с самого начала, да. Вот, ну и по сути вот три недели назад и, и сейчас как у тебя? Ну выравнивается, да, то есть пока еще пока еще сла... ну, рано делать выводы, то есть я понимаю, что направление верное, uh -huh. вот. Ну, вот, выводы пока делать рано. Вывод будет, знаешь когда то есть когда вот это вот я все реализую действительно финучер когда вот здесь будет цифра показываться реально Ну то есть мне для этого надо действительно сесть сюда погрузиться а это можно будет сделать но это нужно уже сделать что-то я от этого отгораживаю. Вот сейчас надо будет за настоящую неделю вот эти все процессы все равно же очково будет а раз бы тот зашел посмотрел что деньги есть они тебе перечислили там дивиденды сверил действительно сколько тебе там отправили например То есть это твоя дополнительная уверенность то что ну все идет нормально то есть средние чеки посмотрел проанализировал там свин моделью который запланировал там что-то лилет работать смотрел в учете что ты заработал и но ну, я тебе не говорю что там типа как сейчас я тебе говорю как вектор вообще то есть ты же раньше так не но ну, не двигался по сути да, да, вектор верный. Там, ну, верной дорогой идем. Ну да, я тебя спрашиваю: Ну, как бы по результатам ну, понятно, пока рано еще делать. но ну, по сути, только-только ну, отображение данных наладили, да, там условно. Я тебе про внутренние ощущения твои. Ну, внутренние ощущения очень великолепные. Я же что-то, я в воскресенье жду, как этого, чтобы не со общаться. <с> подвести итоги прошедшей недели и для себя наметить фокус предстоящий. Ну, мне прям это нравится очень. Ну да. Ну и сейчас, когда будем подбираться еще там, к, ну, к этим... Ну вот тут будет не 20, например, а, ну, я не знаю, там будет 3 задачи, например, функционала, 2, там, завершенных, допустим, 15. Вот это будет поприкольнее еще. Блин, да, это вот очень хорошо, что ну, психологически тебе будет тяжело, я тебе сразу скажу. Ну, ты, ну сейчас, как... что я с тобой познакомился, я вот так тебе скажу. Ну, да, ну, посмотрим там еще по учету, да, там, эмоционально круто. Да да. да? да, сначала учет, вот, вот учет вот здесь вот наладить, действительно, реальное списание, реальное начисление ЗП за неделю даже, если я здесь буду ставить, ну, прям mm -hmm. начисление, да, то есть, и вот тогда здесь будет видно конкретно у прибыли. Вот это будет весело, конечно. Ты не распределенно, Ты смотри, ты заработал чистую. Ну да, да, да, да, да. И вот, и вот тогда будет весело. Тогда будет да. прям очень весело. Угу ну да, к этому идем. Ну как ты думаешь, придем? Мы же по сути будем долбить, пока не, у нас не будет. А, конечно придем. Мы сейчас неделя-две уже точно все сделали. Ну да, и ноябрь как раз там можно уже такой. И говорить. ноябрь, да. И уже как раз вот будет факт. То есть вот тут есть факт по статистикам. Да, да. Получилось. Да. Уже от этого факта можно будет плясать э, в план. Да, новый план должен да, ставить, например. Ну и плюс у тебя дополнительные врачи вышли. Прям на них дополнительный загруз. Вон, вот, смотри, у меня врач работает. Один клиент 50 тысяч. Нормально. Да? А там да. его проверь, там один клиент ноль. Это что такое? На осмотр приходило идет. Ну, или, ну. И, или или по абонементу. Так, ну лады, что, рад за тебя. Давай это дожимать, Может, а как будет. бы где-то где рядом с половиной, в общем. Ну да. Первую половину очень просто сделать, я тебе так по секрету скажу. Дальше начнется еще интересней. Ну, все, супер, погнали. Угу. Ну, лады, тогда чё на связи? Давай, угу. на связи.